1994 год, Анзюбе, где ты моя пострелянная птица? Где ты моя пострелянная птица? И что тебе ночами снится? Когда слезинка на реснице, когда на сердце груз ложится, Как крылья перебиты руки, слезой наполнены глаза и сердце, рваное от муки, как градом битая лоза а сердце рвется на кусочки, и горем капают часы, когда мы на последней точке судьбу бросаем на весы. Где ты, моя постреленная птица? За гранью? Или все же здесь? Пусть никогда не повторится невыносимой боли смесь.